С Кристофер Ли, Петер Сан-Джон, Патрисия Джессет. В фильме «Отель ужаса». Автор сценария Джордж Бан. Дональд Тейлор. Режиссер Шон Мокси. Роукин, общался ли ты с ведьмой Элизабет Салвин? Нет. Сжечь ведьму! Пожалуйста, нет. нет! Нет! Нет! Помогите ей силы зла! Помогите ей! Элизабет Сэлвин! В третий день марта 1692 года, по христианскому календарю, мы, народ Вайтвуда, Массачусетс, обвиняем тебя в колдовстве. Да воздастся заблудшим душам, ищущим крови, силой света. Помоги, Люцифер. Я заключила договор с Люцифером. меня! меня! Я я буду практиковать ритуал я буду Тебе. I give thee, my soul. Take me into thy service. Almost oh, listen to my servant. Grant her this back for all eternity, and I with her. And if we fail thee but once, you may do with our souls what you will. Make this city an example of thy vengeance. Curse it! Curse it for all eternity! And let me be the instrument of thy curse! Hear me, you oh Lucifer. Hear me! She's making a curse. Curse. Curse. curse. curse. curse. curse. «Гори, ведьма, гори, гори!» Так кричали жители Вайтвуда, когда сжигали на костре Элизабет Селвин в 1692 году. Подобная практика была распространена в Новой Англии в 17 веке, порожденная суевериями, страхами и завистью. Это приводило к тому, что люди обвиняли своих близких в сношениях с дьяволом. Они разводили кострища, в которых сжигали невинные создания. Истязаемые кричали, а огонь поднимался все выше и выше. Гори, ведьма, гори! Какой бред. На сегодня закончим. Завтра я продолжу лекцию по теме колдовство в Новой Англии 17 века. Я принесу и покажу вам некоторые иллюстрации. А я принесу спички. Майтленд! Раз уж вы решили посещать эти лекции, я надеялся, что вы проявите научный интерес к предмету. На этом все. Как тебе не стыдно? Он слишком серьезно к этому относится. Он вас прямо загипнотизировал. Мис Барлоу? Да, профессор. Можно вас на минуточку. А наше свидание? Слушай, я подожду тебя снаружи. Да, профессор. Какой трудный молодой человек. Вы привлекаете его гораздо больше, чем мой предмет. Однако, я прочитал вашу работу. Интересная тема. Я еду в Новую Англию, чтобы написать курсовую. Это было бы неплохо. Я еду не только как исследователь, я хочу ощутить атмосферу, насколько колдовство было распространено, какими в действительности были ведьмы, это займет много времени. Времени у меня достаточно. Мы с братом проведем каникулы вместе с нашей двоюродной сестрой. А я бы хотела поселиться в самом маленьком и старом номере в Новой Англии, просмотреть городские записи, посидеть в библиотеках, поговорить с потомками поселенцев, провести действительно незабываемые исследования. Ваш брат – профессор естественных наук, мисс Барлоу. Сомневаюсь, что ему будет интересна тема колдовства. Тогда я поеду одна. Наверняка он будет Возражать. С Ричардом я договорюсь. Мы с ним идем на ланч. Бил, профессор Барлоу, Нэн здесь? Да, там с ним. Я не хочу ввязываться в эти разговоры о колдовстве. Да ладно тебе, это же курс истории. Профессор Барлоу, да? Прежде чем вы туда пойдете, можно с да. вами поговорить, конечно? Это про меня и Нэн. Если вы действительно настроены серьезно, я знаю одно место, в точности похожее на то, о котором я упоминал в сегодняшней лекции. Пайтвуд. Это очень маленький городок, дорогу трудно найти. Вот эти указания вам помогут. Спасибо. Рад, что вы отправитесь на поиски. Я знаю женщину, которая владеет гостиницей. Ее зовут Ньюлес, миссис Ньюлес. Скажите, что вы от меня. Гостиница Ревелс, Вайтфуд. Что за Вайтфуд? Ты только не расстраивайся, Дик. У меня изменились планы на каникулы. Изменились планы. Да, я собираюсь поехать в Вайтвуд где-нибудь на неделю. Это нужно мне для исследования. Вот как. А ты подумала о кузине Сью? Она же ждет тебя 17-го на день рождения. Она тебе никогда не простит. К тому времени я успею, это важно. Я должна написать хорошую курсовую. Я смогу получить стипендию. Ты и так. Хватит, Дик, ты прекрасно проведешь время и без меня. Я все решила, я еду в Все Эта ерунда о колдовстве есть в любой научной энциклопедии. О колдовстве? Колдовство это не чушь, Барло. Прошу прощения, Дрискол. Все это, ваше волшебство, для меня просто суеверие. Я ученый, Дрискол. Я верю в то, что могу ощутить, потрогать, увидеть. Эти сказки основаны на реальности, а реальность основана на сказках. Как scientist, вы должны Я не верю, что кто-то в Чикаго может умереть потому что какая-то женщина в орлеане в вы не. Но вуду Дик, просто Нет. When I look into a microscope, я I see bacteria swimming, fighting, existing. That's real. These witches that were persecuted and burnt in the 17th century were real too, but they weren't witches. They were pitiful human beings. Victims of hysteria. There are many eminent scholars who have documentary proof of the actual practice of witchcraft. Yeah, but how effective was this practice? Did any of these встречал когда-нибудь ведьму Дрискл? Возможно. Да ладно тебе, ты же историк. Ни одна ведьма не смогла выжить после костра, несмотря на все договоры с дьяволом. В 1692 году Элизабет Селвин была сожжена на костре и похоронена на церковном дворе. Несмотря на это, спустя три года кровавые жертвы продолжились. Дочь обвинителя Элизабет нашли мертвой, ее кровь была выпита досуха. После этого люди утверждали, что они видели Элизабет Саллин. Хватит. Рассказывайте байки по ночам, когда грохочет гром, штора раскачивается на ветру, и то мало кого испугаешь. Дик, извините, профессор Дрискл. Все в порядке, мисс Барлоу. Вы не первый, кто так отзывается о предмете. Скажи, когда ты будешь? Где это место? Whitewood. Whitewood. Пришли мне открытку с ведьмой. Может, еще и с автографом. Ну? А теперь пообедаем. Прости, у меня свидание. Нэн, милая, до сих пор не могу взять в долг, зачем тебе сдался этот Вайт? Я думал, мы проведем эти каникулы вместе. Я хочу быть с тобой, ты же знаешь, но это важно для меня. Послушай, что ты можешь там найти такого, чего еще не нашли до тебя? Не знаю. Возможно, какие-то старые вещи в антикварной лавке. Что-то, что прольет свет на старое. И что это может быть? Ты студент естественных наук, милый, ты же понимаешь. Это все выдумки, просто суеверные и люди сжигали на костре глупых старух. А что, если эти старухи не были глупы? Что, если они действительно заключили сделку с дьяволом и получили сверхъестественные силы? Да какие там еще силы? М -м, я не знаю. <звы> Билл, это бесполезно. Ты же умный парень. Mm -hmm. Как думаешь, она и вправду найдет что-нибудь ценное? Нет, но мы уважать само желание найти что-то новое, даже если нам не близок предмет поиска. Не близок? Да я в жизни не слышал подобной чуши, что огородит Дрискл. Вот и я. Я готова. Похоже, тебя уже не отговорить. Тогда отнесу чемодан к машину. А я все еще надеюсь отговорить. Не волнуйся, дорогой. Я вернусь очень скоро, и я буду писать тебе. Ладно, не забывай меня. Не забуду. Передай Сью, что я ее люблю. Встретимся на вечеринке. Дорогая. Простите, похоже, я заблудилась. Что ж. Мне нужна Уэмпорт Роуд. Уэмпорт Роуд. По ней больше никто не ездит. Мой друг нарисовал мне карту. Сначала ехать по шоссе 2088, потом свернуть на Уэмпорт Роуд и ехать прямо до Вайтвуда. Вайтвуд. Это очень далеко? Нет. Не так уж много людей ездит в Вайтвуд сейчас. На вашем месте я бы... Извините, я тороплюсь. В какую мне сторону? Следуйте по этой дороге, милит две, потом увидите знак на Уэмпорт-роуд, повернёте налево и поезжайте прямо. Большое спасибо. Уэмпорт Роуд? Вэмпорт Роуд, да. Слава богу, я боялась, что проехала. Вы едете в Вайтвуд? Да. Я тоже. Не будет ли с моей стороны навязчивым... Нет, садитесь. Спасибо. Пора бы властям отремонтировать здешние дороги. Вот очередной ухаб. С какой целью едете в Вайтвуд? Цель? Я собираюсь провести исследования по колдовству. Профессор Дрискол дает очень интересные лекции по этому предмету. Я еду за материалом. Вам знаком Вайтвуд? Знаю его многие годы. Часто туда ездите? Бывал раньше. Тогда вы, должно быть, знаете гостиницу Рейвенс? Там да, я и остановлюсь. И я тоже. Oh, да, меня зовут Нэн Барлоу. Барло. Джет Роукин. Приятно познакомиться. Мне тоже. Прямо как из учебника истории. Настоящие дома 17 века. Почему о Вайтвуде ничего не писали? Городок в отдалении. Сюда приезжают не так много туристов. Время в Вайтвуде остановилось. Взгляните на эту церковь. Должно быть, она была очень красивая. Как жаль, что она так обветшала. Прямо? Да, поезжайте по дороге. а вот и она симпатичное старое здание минимум 17 века здесь так живописно прямо рядом с кладбищем да его не использовали более 200 лет есть там могилы ведьм конечно на части не земли жутко правда Мистер Кин, скрестите за меня пальцы. Надеюсь, у миссис Ньюлис найдется для меня комната. 3 марта 1692 года за колдовство была сожжена Элизабет Селвин. Я не слышала, как вы подошли. Вы миссис Ньюлис? Меня зовут Нэн Барлоу. Мне сказали, что я смогу здесь остановиться. Мне это место посоветовал мой друг профессор Дрискл. Вы его знаете? Можешь идти, Лотти. Простите, что заставила вас ждать. К сожалению, Лоти не может говорить. Я просила ее не отвечать на звонок. Бедняжка. Так вы, должно быть, миссис Ньюлась? Она самая. Чем могу помочь? Я бы хотела снять здесь комнату на две недели. В гостинице полно постояльцев, в это время гости в разъездах. Я студентка профессора Дрискала. Он сказал, что если я упомяну его имя, вы меня примете. Есть комната, которую я могла бы вам предложить. Она внизу. Спасибо. Это дощечка. Правда ли, что Элизабет Селвин была сожжена, потому что была ведьмой? Правда. А вы верите, что она была ведьмой? Пойдемте со мной. Я покажу вам комнату. Надеюсь, вам будет удобно. Это чудесная комната. Бывшие постояльцы находили ее довольно сносной. Если вам что-нибудь понадобится, просто позвоните в колокольчик на стойке. Спасибо. Столько времени прошло. Я считал дни до праздника. Не один ты. Не всем моим гостям было легко сюда добраться. Многие приехали издалека. Мне повезло. Последние мили были в приятной компании очаровательной мисс Барлоу. Ты, наверное, устал, Джетро. Твоя комната уже готова. Как празднество. Я готова. Миссис Ньюлис, я решила осмотреть город. Я ненадолго. Думаю, церковь вам понравится. К сожалению, службы там уже не проводятся. Он будет доволен. Церковные службы Вайтвуда Мне сказали, что когда-то это была церковь. И до сих пор... Она здесь находится. Я священник в этой церкви, пока жизнь не покинет меня. Это все еще дом Бога. Должно быть, прежде это было очень красивое здание. Оно до сих пор прекрасно. Извините. Как жаль, что люди довели его до такого состояния. Вайтвуда не коснулись перемены. Что вы? Меня зовут Нанбарлу. Барлу. Я остановился в гостинице «Райвенс». Зачем вы приехали? Потому что меня интересует колдовство. Юная леди, покиньте Вайтвуд. Уезжайте сегодня же вечером. Уже 300 лет дьявол владеет этим городом. Это его место. И люди, что живут здесь, принадлежат ему. Зло здесь превыше добра. Взгляните на мою церковь. У меня нет пасты. Никто здесь не молится. Он всесилен. Кто? Уезжайте. Сегодня же вечер. Я вас умоляю. О чем вы говорите? Уезжайте, пока не поздно. Котская лавка, антиквариат и старинные книги. Пожалуйста, заходите к нам. Добрый вечер. Добрый вечер. Извините, за беспорядок. Мы долгое время были закрыты. У вас здесь есть интересные вещи, да? Они принадлежали моей бабушке, но она умерла. Я приехала, чтобы разобрать здесь все. Сожалею, так вы здесь не живете? Нет. Моя семья жила здесь поколениями, а я переехала всего пару недель назад. Хотите посмотреть? Спасибо. Я не хотела вас напугать своим приходом. Просто все люди, которых я здесь встретила, ведут себя, будто я с другой планеты. Им мне так часто доводится видеть незнакомцев. И у меня был очень странный разговор со священником. Я была под впечатлением по дороге от церкви, и он рассказал мне о каком-то проклятии и наказал мне уехать из Вайтвуда. Вы можете это объяснить? Не могу. Он всегда себя так ведет? Это мой дедушка. «Извините, не страшно, он и раньше был таким». Недостаток прихожан, потери зрения ожесточили его. Он напугал меня, этот город, я испугалась. Когда я увидела у вас свет, я поспешила сюда. Я рада, что вы пришли. У вас есть какие-нибудь книги или брошюры о колдовстве? У вас должны быть, мой друг? Да. У нас пылится собрание книг, но зачем вам понадобилось... Извините, это не мое дело. Ничего, я изучаю этот предмет в колледже и приехала, чтобы дописать курсовую. Подождите, я посмотрю. Элизабет Селдин сожена за колдовство 3 марта 1692 года. Я знаю, я видела табличку. Вы остановились в гостинице Рейвен, да. да. Мой друг, профессор Дрискол, рекомендовал мне это Ален место. Ален Дрискол, да. Вы знакомы? Нет. Но мой дедушка рассказывал о нем. Он из этих мест. Я и не знала. Вот для начала. Прекрасный медальон. Можно взглянуть? Думаю, он старинный. Это так? Вам повезло? Мне повезло, что нашла эту книгу. Трактат об оккультизме в Новой Англии. должно быть редкая книга. Боюсь, я не могу себе позволить ее купить. Можете взять на время, если хотите. Это просто чудесно. Обещаю вернуть книги через пару дней. Рада помочь, мисс Барлоу. Нэн Барлоу. Нэн Барлоу. Большое спасибо. Спокойной ночи. Миссис Ньюлис? Миссис Ньюлис? Да, мисс Барлоу. Я слышала какие-то странные звуки у себя в комнате. Возможно, это водопроводные трубы, они старые. Нет, звуки шли из-под пола. Сомневаюсь, мисс Барлоу, в вашей комнате нет подвала. Зачем же тогда в полу люк? Много лет назад подвал засыпали, чтобы укрепить фундамент здания. Но я уверена, если вы настаиваете, я взгляну. Я ничего не слышу. Пару минут назад. Уже не важно, прошу прощения. Всегда рада помочь. Но, как вы сами видите, у Люка нет кольца, потому что нет никакой надобности его поднимать. Внизу, кроме земли, ничего нет. Здравствуй, Лоти, проходи. Мне не нужны новые полотенца, я своими не пользовалась. Они еще чистые. Лоти, я же говорила, тебе не тревожить наших гостей. Мис Барлу, я думала, вы присоединитесь к остальным. Обязательно, как только допишу, я выписываю высказывания, а потом соединяю их в текст. Трактат об оккультизме в Новой Англии. Вам нравится? Я в восторге. Я столько узнала, вы не знаете и половины, наверное, хотя живете прямо на том самом месте, где сжигали видим. Послушайте. В ночь на Сретене 1 февраля 1692 года произошло сборище ведьм. Сборище — это и мужчины, и женщины. Их было 13, чьи избранники были от дьявола. Они собрались в подвале гостиницы Рейвенс, на мессу в честь Люцифера. Ведьма Элизабет Селвин позже, сожженная на костре, выбрала в жертву девушку, забрав себе принадлежавшую ей вещь, чтобы потом призвать ее. Она оставила мертвую птицу и веточку жимолости. Ведьмы приносили жертвы на алтаре и выпили кровь девушки на тринадцатом часе. Что значит тринадцатый час? Лично мне доводило слышать, как часы бьют лишь 12 раз. Так вы не хотите потанцевать? Скоро присоединюсь. Вот еще, я где-то потеряла свой медальон. Я помню, он был в моей комнате, а теперь его нет. Извините. Я спрошу Лоти. Я не хочу сказать, что его украли. Я помню, что он лежал на комоде, а теперь его там нет. Я была бы очень благодарна. Конечно, я сейчас же начну поиски. Лоти. Мне слишком часто приходится тебе напоминать, не беспокоить наших гостей. Если еще раз ослушаешься, я тебя вышвырну отсюда. А если я это сделаю, тебя больше никто не возьмет. Ты же понимаешь это, Лотти. мисс Барлоу. Я нигде не могу найти Лотти, но утром я первым делом спрошу у нее о вашем медальоне. Спасибо. А где же все? Большинство гостей ушли на службу. Служба 1 февраля? 1 февраля, канун сретения. Канун сретения, ночь, когда ведьмы оскверняют ритуалы церкви. Вы в порядке, мисс Барлоу? Да, пожалуй. Спасибо. Спокойной ночи. Night, Спокойной ночи, мисс Барлоу. Миссис Ньюлис! Миссис Ньюлис! Миссис Ньюлис! NO <laughs> Нет, миссис Ньюлис, нет. Нет. Я Элизабет Селвин. Нет, нет. Одиннадцать. Нет, нет. Отпустите. Тринадцать. С днем рождения тебя. С днем рождения, дорогая Сьюзи! С днем рождения. Вкуснятина. Объединение. Так что случилось с Нэн? Скоро объявись. Нашла какого-нибудь колдуна и тащит его сюда на вечеринку. Нэн ведь никогда не опаздывает. Ты разве о ней не беспокоишься? Она скоро будет здесь. Наверное, это она. Пойди открой дверь, а я поставлю пластину. Хорошо. Привет, Дик. Билл. Что такое? Ты даже дал кого-то другого? Нэн. Ладно, заходи. Нэн? Еще нет? Мы договорились здесь встретиться, прежде чем она уехала в Вайтвуд. Наверное, задержалась. Давай к пальто. Нэн никогда не опаздывает. Расслабься, повеселись. Она скоро появится. Дик. От не было писем больше двух недель. Может, занята работой над курсовой? Я чувствую, что-то случилось. Послушай, сделай инолжение. Позвони в Уайтфуд. Спроси, выехала ли она. Серьезно? Да, черт возьми. Хорошо. Я бы хотел поговорить с Нэн Барлоу из гостиницы Рэйвенс в Вайтвуде. Нет, номера я не знаю. Что, она не оставила номера? Да, такая у меня сестра. Сказали, такого места, как гостиница Рэйвенс, нет? Это безумие. Она же там остановилась. Соедините меня с полицией. Трактат об оккультизме в Новой Англии. Она уехала в спешке и забыла вам ее вернуть, мисс Рассел. Она мне показалась милой девушкой, не думала, что она забудет вернуть книгу. Первое впечатление бывает обманчиво. Я не могла ошибиться. Возможно, вы будете внимательнее в будущем. Спасибо, что вернули книгу. Не забудьте передать от меня привет вашему дедушке. Лоти. Уйди с дороги, неуклюжее создание. Я могу вам чем-то помочь? Мы из офиса шерифа Сегодня поступил звонок о пропавшем человеке студентке колледжа, мисс Барлоу. Звонивший сказал, что последние новости о ней были из гостиницы Райвенс. Нэн Барлоу, как странно. Да, я ее видела. Когда в последний раз? Пару недель назад она зашла в мой магазин, я дала ей на время эту книгу. Она довольно ценная, поэтому я пришла ее забрать. Она была у Миссис Ньюлис. Можно? Рактат об окультизме в Новой Англии. Надо отметить это в отчете. Боже мой, ну и студенты в наши дни пошли. Спасибо за помощь. Идем, Чарли. Слушаю. Yeah. Да. Из полиции. Yeah. Хорошо. Okay, Спасибо. Спасибо. Well? Ну. Ее машины видели у гостиницы «Райвенс» две недели назад. Ничего не понимаю. Well, Я тоже. Okay. Вот, книги и бумаги Нэн. Просмотри их. Может, найдется зацепка. А я наведаюсь к своему коллеге. Пусть мы прими эту жертву. Можно? Конечно. Давай пальто. Я звонил тебе вчера вечером, но тебя oh, не было right. дома. Да, right. не было. Проходи, не стой в дверях. So, you Присаживайся. Спасибо. Выпьешь? Ром садовый. Лед. Да. О чем думаешь? Нэн пропала. С того дня как приехала Whitewood. в Вайтвуд. Really? Точно? Sure. Так сказали в полиции. So Какие они предпринимают меры? Ищут. Я any тоже them, ничего не могу сделать, пока не обнаружится что-нибудь важное. Было бы неплохо, если right. бы они постарались. As as Верно, они говорят лишь, что она пропала две, полиции, две недели назад, и никто ничего об этом не знает. А я тебе зачем? Может, у тебя найдутся идеи? Зачем ты послал ее в Вайтвуд? Это отличное место для ее исследования и посоветовал ей гостиницу Рэйвенс. Она там. Одна. Нигде нет ее телефонного номера. Ее незачем рекламировать. Откуда а ты столько знаешь, я родом из Вайтвуда? Понятно. И ты не сомневался, что она будет в безопасности. Не было причин сомневаться. Нэн прекрасно может о себе позаботиться. Согласен? Но почему она не вернулась и ничего не сказала? Барлоу, я понимаю беспокойство, но уверен, волноваться не о чем. Может, она увлеклась исследованием, поехала в другое место. Если бы весь мой класс был таким же усердным. Я выясню, к чему ее привело усердие. Проверю каждый ее шаг. Найду Нэн и узнаю, что с ней произошло. Мне тебя не отговорить. Нет? Ты не боишься? Чего я должен бояться? Если с что-то случилось, кто-то уже поехал на поиски. Думаешь, с ней что-то случилось? Возможно. Похоже, ты считаешь, с ней что-то случилось. Нет. Ведутся размышления. Может быть. Я найду ее. Профессор Дрискл? Да. Не хотелось бы вас беспокоить. Можно с вами поговорить? Пожалуйста, проходите. Удачи в Вайтвуде. Спасибо. Прошу прощения, вы сказали, что он едет в Уайтвуд? Да. Вы удивитесь, я только что приехала из Уайтвуда. Правда? Какое совпадение? Мои родители жили в Уайтвуде, я там родился. Да, я знаю. Присаживайтесь. Спасибо. Налейте что-нибудь? Нет, спасибо. Полагаю, вы знаете моего деда, священника Рассела? Рассел? Знаю. Как долго вы живете в Уайтвуде? Две недели с тех пор, как умерла моя бабушка. Очень жаль. Чем могу помочь? Я приехала по поводу одной из ваших учениц, Нэн Барлоу. Слушаю. Она приехала в Уайтвуд пару недель назад. Мы встретились. Она мне понравилась. Она сказала, что посещает ваши лекции, и вы посоветовали ей остановиться в гостинице «Рейвенс». Верно. Именно поэтому и здесь. На следующий день после ее приезда она исчезла. Полиция приезжала, задавала вопросы, семья волнуется. Я подумала, может у вас есть их адрес. Зачем он вам? У меня есть одна ее вещь, которую я хотела бы вернуть. Оставьте ее мне, я передам. Я не хотела бы вас затруднять. Если бы вы дали мне их адрес... Как хотите? Вот, Дор Честер-стрит. Два, два, пять. Живет с братом. Он мой коллега. Вы встретили его в дверях. Он как раз уходил. Прошу извините, у меня много дел. Человек я занятой. Спасибо за помощь. Не стоит. Надеюсь, смог помочь. Привет от меня вашему дедушке. Непременно передам. До свидания. До свидания. Да, это медальон Нэн. Уникальный. Я его дал. Откуда он у вас? Мне дала служанка гостиницы. Она не хотела, чтобы миссис Ньюлис узнала, что он у меня. Миссис Ньюлис? Она хозяйка гостиницы. Зачем вы приехали сюда? Я нашла это. Похоже, бумага профессора Дрискала. Я обнаружила это в книге, которую дала вашей сестре. Когда она приехала в вот, когда она ее не вернула, я пошла в гостиник. Что была за книга? Старая книга о колдовстве. Вы верите в это? Не знаю, иногда мне кажется, оно меня окружает. Окружает. Так говорит мой дед. Я не воспринимаю его всерьез. Он уже старый человек. Теперь я задумалась, правду ли он говорит? А что он говорит? Это недобрая деревня. Наступают ночи, когда жители из деревни расходятся по домам, закрывают двери, прячась за ними. В такие ночи мертвецы оживают. Например, канун Сретенья? Что вы знаете о кануне Сретенья? Это из книжек, Нэн. Я в это не верю. Только не в наше время. Верно. Но интересно. Завтра еду в Вайтвуд. Могу подвести. Спасибо. Но мне надо возвращаться. Я не могу оставить деда. Он слепой. Могу увидеться с вами по приезде. Хотел бы с ним пообщаться. Будем рады. Дом рядом с церковью. До встречи. До свидания. Я вас провожу. Да. Не подбросьте, чтобы не пришлось идти пешком. Вы внучка священника Рассела? Да. А откуда вы знаете? Я много чего знаю о Вайтвуде. Вы там бывали? Давненько. Я вас раньше не видела. Видеть меня особая привилегия. Ее достойны лишь немногие. Что это значит? Уже недалеко. Я так поняла, вы... Она тоже симпатичная. Так и есть. Очень симпатичная. Живи рядом с теми, кто был проклят. Так даже лучше. Еще один день. А завтра? Шабаш ведьм. Как проехать на Уэмперт Прямо. Увидите знак. Повернется налево. Вы в Вайтвуд? Верно. Много людей туда ездят. Немного. Это единственная дорога в город? В этом направлении, да. Вы случайно не помните симпатичной девушке? Она приезжала здесь около месяца назад. Нэн Барлоу, помню. Читал о ней в газетах. Больше я ее не видел. Я рассказал все полиции. ехать до Вайтвуда. еще один прямо потом увидите указатель свернете налево и до упора спасибо предупреждаю в вайтвуде не любят незнакомцев большое спасибо Добрый вечер. Добрый вечер. Хотела бы снять комнату. Гостиница закрывается. На пару дней. Гостиница закрывается. Когда? Через два дня. Если вы не против, я бы остался до закрытия. Если вы настаиваете. Можно мне ту комнату, в которой останавливалась моя сестра? Она ведь свободна? Да, свободна. Мне заснилось. Вы сказали полиции, что моя сестра уехала отсюда. Вы ошибаетесь. Я сказала, что утром 2 февраля, зайдя в ее комнату, я нашла ее пустой постель, не разобрана машина и ее багаж пропали, а также счет не оплачен. Включите его в мой. Когда вы видели ее в последний раз? Вечером 1 февраля. Незадолго до полуночи она была здесь в холле, танцевала с кем-то из гостей. По-моему, ей здесь нравилось. Кто-то проявлял к ней особый интерес. Я не заметила. Ваша сестра очень самостоятельная. А зачем она приехала в Вайтвуд? У меня нет привычки лезть в чужие дела. Она изучала колдовство. Это могло расстрадить кого-нибудь в деревне? Вряд ли. Здесь бывало уже много студентов. Кроме того, ваша сестра была очень приятной молодой девушкой. У вас есть предположения? Никаких. Спасибо. Спасибо. Могу я увидеть свой номер? Как скажете, сюда? Если вам что-то понадобится, а меня не будет на месте, просто позвоните в звонок. Спасибо. Здравствуйте. Я рада, что вы зашли. Я видела вашу машину и подумала, может, с вами что-то случилось. Я разговаривал с миссис Ниллес, а потом прогулялся по деревне. Выяснили что-то? Кажется, все чего-то боятся. Так вы не считаете, что это всего лишь мое воображение? Не знаю. Сначала воображение. Но здесь и вправду что-то происходит. Люди так странно смотрят на меня. Я тоже это чувствую. Можно взглянуть на ту книгу, что брала нам? Да, я пометила страницу, на которой она остановилась. Присаживайтесь, я скажу деду, что вы здесь. Спасибо. Я тебя предупреждала, Лоти. Дедушка, это мистер Барлоу. Как поживаете, сэр? Да пребудет с вами Господь. Давайте присядем, так будет удобнее. Вот кресло, дедушка. Ты, наверное, устал. Очень. Не так уж много осталось сил для борьбы. Присаживайтесь, я приготовлю кофе. Для борьбы с чем? Со злом, что завладела этой деревней. Люди создания сатаны. Другого бога они не знают. Вы хотите сказать, здесь поклоняются сатане? В наше время? Сатана еще никогда не был так силен, как в наши дни. В течение двухсот лет жители Вайтвуда совершали ритуалы, оскверняющие христианское учение. Трудно в это поверить. Отбрось сомнения. Теперь это реальность. Я долго боролся с ведьмами. Это они лишили меня зрения. Невероятно. Пытался выразуметь остальных, а они не хотели верить. Но я-то знаю, что эти люди заключили договор с дьяволом, чтобы поклоняться ему и исполнять его волю. А в награду он дает им вечную жизнь. Вечную жизнь. Для скрепления этого договора они должны принести в жертву молодую девушку две ночи в году. Когда? В канон Сретенье и на Шабаш-Ведьм. Канон Сретенье – это 1 февраля. А когда Шабаш-Ведьм? Сегодня ночь. Теперь вы понимаете, зачем я к вам приезжала? Я понял, что опоздал. Давайте попьем кофе в другой раз. Я хотел бы снова поговорить с миссис Ньюлас. Конечно. Доброй ночи. Доброй ночи. Я провожу вас. Да не покинет нас Бог. Мисс Рассел, как думаете, исчезновение Нэн как-нибудь связано с этими обрядами ведьм? Да. Ясно. Зайду попозже, если вы не против. Пожалуйста, меня зовут Пэт. А меня Ричард. Мне легче от того, что вы здесь. Останусь, пока не выясню, что произошло с Нэн. Будьте осторожны. Пей кофе, пока он не остыл. Ты не должна видеться сегодня вечером с этим молодым человеком. Почему? У дьявола много обличий. Я принесу ложку. Дедушка, на комоде птица. Пронзенная стрелой. Иди посмотри на ступеньках. Веточки жимолости. Закрой дверь быстрее. Что это значит, дедушка? Моя дорогая, это их знак, знак ведьмы. Что же нам делать? Мы должны уехать немедленно. Я заведу машину. Что-то не так. Они повредили машину. Барлоу! Позвони Барлоу. Алло, алло? Алло, мне нужна рей гостиница Рейвенс. Да, миссис Ньюлис. Мистер Барлу? Это меня. Да. Слушаю. Дик, я в опасности. Нам нужно покинуть Вайтвуд немедленно. В опасности? Какой? Нам надо уехать. Помоги мне. Пет! Пет! Пет! Пет! Пет! Пет! Пет! Пет! Пет! Пет! Пет! Забрали Патрисию, Триссию, Как, мистер Рассел, тень от креста. Используй распятие. Я проклинаю вас создание тьмы именем живого Бога. Мистер Рассел. Что случилось? Аллан Дрискл. Сожжён. Оператор? Пэт. мы вас ждали. Дик, это она убила Нэн. Барло. Быстрее, Пет. Дик! Крест! Крест! Тень от креста! К кресту подойди поближе бил пусть на всех падет тень он приближается он может помешать нам надо завершить жертвоприношение подожди подожди 13 удара Это в порядке. Кажется, да. Билл. Пойду разберусь вместе с Йолас. Там. Третьего марта 1692 шестьсот девяносто второго года на этом месте за колдовство была сожжена Элизабет Селвин. Конец. В ролях Денис Лотис, Кристофер Ли, Патрисия Джессел, Том Нейлор, Бетта Сент-Джон, Венеция Стивенсон, Валентин Диал, Энн Бич и Норман Макован. Фильм озвучен компанией Art Media Group по заказу телеканала «Настоящее страшное телевидение». Автор русского текста Ольга Шалдова. Режиссер Анатолий Тихонов. Текст читали Ирина Маликова и Александр Потов.